Уральцы перебираются жить на воду. Уникальный проект разработали строители и призывают всех переселяться из каменных джунглей в дома, стоящие на озерах. В прямом смысле. Преимущество такого жилья масса. Самое главное, низкая стоимость квадратного метра. А если недостатки, Мария Козлова побывала в плавающем доме. Ну вот мы с вами заходим в плавающий дом. За рубежом это называется хаосбот. То есть дом на воде. Пять двухуровневых квартир, каждая с отдельным входом. Этот дом больше напоминает плавающий купол, перевернутую железобетонную тарелку или огромный плод. Инновационное строение начали возводить два месяца назад. После сдачи это будет первый в мире всесезонный многоквартирный дом. Вот это большая комната вот нашего бюджетного здания, большая комната двухкомнатной квартиры. На первом этаже комната и кухня, чуть выше ванная, второй этаж – спальня. 55 квадратных метров жилья в воде стоят гораздо дешевле земных – всего полтора миллиона рублей. Уникальность планировки таких квартир в экономичности содержания. Под куполом дольше сохраняется теплый воздух, понтон не замерзает зимой, а все коммуникации в доме автономные. За основу принята очистка геологическая стоков. Все стоки собираются в баках, поочередно очищаются, и уже чисто осветленная вода выводятся за пределы озера. Здесь мы экономим а, на отводе стоков. У нас нет ни ассенализаторской машины. Платить будущим жильцам придется только за электричество, хотя дом может работать и обособленно от генератора. Подобные проекты есть только в Европе, но там это удовольствие для очень богатых людей. На Урале смогли сделать этот проект доступным. Стоимость всего дома 4,5 миллиона рублей. По своему статусу это яхта. Все, что связано с с оформлением, урегулировано законом, вода является у нас в стране федеральной собственностью и не может быть отчуждена, то, соответственно, дальше все очень урегулировано. Единственная проблема – прописка здесь, словно вилами на воде писана. Но этот вопрос чиновники пообещали решить. Надо, чтобы официально был каким-то образом зарегистрирован поселок, да, как составная часть скажем, города Екатеринбурга или какого-то иного населенного пункта. И тогда там можно будет зарегистрировать. У чиновников на плавающие дома непотопляемые планы. Если пилотный проект продержится на воде, такое жилье пустят в свободное плавание. Вскоре поселки из таких куполов должны появиться на Нижнесецком пруду, на Шубакиши и Малом Шарташе. В планах застройщика поставить на этом озере два-три плавающих дома. А вот здесь появится место для отдыха. Вот этот строительный мусор уберут. Здесь будет зона для купания и для рыбалки. Озеро Березовое экологически абсолютно чистое. Здесь водится окунь и щука. Спуск на воду первого дома запланирован на начало октября. Но все посадочные билеты на такую жилую яхту уже проданы. Мария Козова, Иван Мякишев. Новости 41 канала.